Итак, ребят, всем привет! Часто спрашивают у меня, с чего я начинал свой заработок в интернете. Я это не скрываю, я говорил, что я там письма читал, кликал клики, просматривал сайты, серфил. Это полная ерунда, на этом не заработать. Сегодня сыграем с вами в такую игру. Итак, представьте, что вы человек, который вообще ничего не зарабатывает в интернете. Некоторым даже представлять не надо, впрочем. У вас 0 рублей, 0 копеек, и вы хотите что-то сделать. У вас нет ресурсов, нет трафика. То есть чем, допустим, я отличаюсь от вас, да? На данный момент тем, что у меня есть ресурсы. То есть я могу на, вот на этом канале сдать ссылочку, еще где-то дать ссылочку. Я могу как-то заработать на этом, да, на том, что у меня есть трафик. У вас его нет, все понятно. Я предлагал в прошлый раз, снял видео специально, посмотреть на ваши результаты по партнерке Admitted. Я ссылочку в описании тоже оставлю. А, зарегистрировалось 400 человек, никто нифига не работает. А, объясню а вообще, что здесь делать и как может заработать человек вообще с нуля здесь. Безусловно, ребят, сразу хочу сказать, вот тут написано «Макс заработок за вчера 185 тысяч», там все дела. Если у вас много трафика, вы можете зарабатывать здесь много. Но я не буду вас обманывать, это не коммерческое какое-то предложение. Поэтому скажу честно, да, если вы начинающий, если у вас нет трафика, вам будет тяжеловато, но вполне возможно заработать свои первые копеечки. Итак. Сегодня мы рассмотрим на примере двух партнерских программ, заработок, скажем так, на партнерских программах. В чем суть вообще обеих партнерских программ, которые мы рассмотрим? Вы получаете здесь деньги за действия пользователей. И многим партнерским программам, в принципе, наплевать, откуда им пришел заказ, если пришла оплата. По поводу AdMitted, да, здесь вы можете выбрать, собственно, дофига всего. Во-первых, по типу вашего трафика, да, во-вторых, можно выбрать... Партнерские программы, ну, самого разного типа. Это могут быть услуги, онлайн-игры, еще что-то. Если у вас совсем все туго, да, я рекомендую выбрать онлайн-игры, наверное. И есть онлайн-игры, которые не требуют модерации. То есть это вообще еще проще. То есть некоторые программы партнерские, да, но этих игр мало, но тем не менее, некоторые партнерские программы, они работают по какому принципу? Они предпочитают брать большие площадки. У меня здесь, допустим, дофига всего одобрено того, что я хотел, потому что у меня здесь большая площадка YouTube Compenderization. Там вставлен YouTube канал, многим нравится, поэтому мне меня, меня одобряют легко заявки. Вам на старте будут одобрять, конечно, заявки тяжело. Вы можете как поступить? Вы можете пока что взять те, что не требуют модерации. Не то чтобы здесь дофига всего, да, но как бы вот эти игры. Есть две игры, которые заплатят вам 5 рублей за регистрацию пользователя. Не супер крутое предложение. Но тем не менее, где мы можем найти пользователей, которые зарегистрируются по нашей ссылке? Во-первых, у всех из нас есть друзья. Можно поиграть с друзьями в эту игру, можно снять летсплей на YouTube по этой игре. Можно сделать вот как. Выбираем какую-то игру. Можно я уберу вот не требует модерации, какую-то посерьезнее что-то выберу. Есть, кстати, неплохие игры, есть War Thunder, ребята, вот есть, есть War Thunder, Пфф, вполне себе, есть euh, Panzar, Warface, то есть есть нормальные игры, вы не думаете, что игры, которые рекламируются, они там все какие-то говноигры, нет, дофига нормальных игр, есть, конечно, мусор, вообще не буду вас обманывать, есть мусор, как бы, Лига Ангелов, это вообще не игра, я не знаю, кто там регистрируется, но 20 рублей за регистрацию, ребят, 20 рублей за регистрацию, вот, например, короче, берете вы танки, да, вот в танках регистрация стоит 1... Точка 42, да? То есть это почти полтора, это почти 100 рублей. У меня плохо с математикой, но это почти 100 рублей. Видите, я сотрудничаю с компанией. То есть если я сейчас, еще раз, да, давайте, для всех, кто не понимает совсем, возьму вот эту ссылку на танки, да? Нажму рекламные материалы. Они, надеюсь, прогрузятся сегодня. Так вот, они должны прогрузиться сегодня. Так вот, возьму эту ссылку, вот эту вот, вот эту. Могу там ее укоротить, но важно, что вот эта ссылка. И дам ее вам, и вы по ней зарегистрируетесь, мне заплатят полтора доллара. Я не буду вам ее давать, потому что это нарушение правил партнерской программы. Не то, что это принципиально для меня, но тем не менее, да, потому что, ну, я, это называется мотивированный трафик. То есть, если я вам скажу, ребят, зарегистрируйтесь, пожалуйста, по моей ссылке, это мотивированный трафик. Так делать не надо, ну, точнее, в большей части партнерских программ это не любят. Есть те, кто любит мотивированный трафик, то есть, например, я могу сказать вам на своем YouTube канале, ребят, зарегистрируйтесь до третьего уровня, и я вам сделаю сигнал, например, да? Это называется мотивированный трафик. Некоторые партнерские программы принимают мотивированный трафик тоже. Вот такие дела. То есть, что можно сделать, например, с танками? Берете ссылку, идете в какие-то игровые, например, сообщества. Но вот с память я вам не рекомендую, не рекомендую. Вы можете как поступить? Вы вот заходите, например, в какое-то сообщество, максимально похожее по тематике. Ну, например, если это танки, да, то заходите в какое-то сообщество любителей танки, да. Но не, не, не играют танки, а просто вот людей, которые играют в танки, да. Вот, находите. Сейчас я вам, ребят, сейчас, внимание, я сейчас вам не спамить предлагаю. Я предлагаю... Я предлагаю попробовать э, просто порассылать сообщения, но не спамить. Э, объясню, в чем отличие от спама. Да? Спам – это когда вы целенаправленно фигарите какие-то э, сообщения, да, которые людям не нужны, не интересны. Здесь же вы предлагаете, в принципе, интересную штуку. Вы предлагаете людям то, что их может заинтересовать. Единственный минус, конечно, что вы предлагаете незнакомым, эффект будет не такой крутой, но тем не менее. И вы рассылаете сообщения не массово. И вот у вас есть подслушно «Танки онлайн». Это конкурирующая игра. Вы вот так заходите, выбираете, допустим, 5 человек. Вообще, как бы, если вы будете 10 сообщений в день отправлять в ВКонтакте, все нормально, проблем не будет. Единственное, немножко их меняйте, да, чтобы спам -фильтр там вас не блочил. Но 10 сообщений. Привет, там знаешь, э, любишь танки? Он такой, да, полюблю. Типа, а вот не хочешь со мной поиграть в эти танки? И ссылку ему. И, соответственно, с остальными примерно так же. Не рекомендую в первом же сообщении фигачить ссылку. Потому что, ну, это как бы сразу вызывает подозрение, сразу спам. Нет, просто как бы вот такая, там, ребят, туда-сюда. Вот. Контакт это просто один из вариантов, да, который вот ну, буквально перед глазами. Можно вот так вот в группах находить кучу, кучу, интересного трафика. Но игровая тема она не самая интересная по деньгам. Есть вот, например, вещи типа онлайн-игры, онлайн-магазины. Как можно еще, как, вот, как, как еще можно хитро зайти, да? У меня вот есть партнерка с Экспресс, насколько я знаю. Тупит сегодня от я не знаю, что. Вот. А, и, короче, я получаю 8%, ну, правда, через 70 дней, потому что там долго это все идет, потому что в Китае там все дела. С каждого оплаченного заказа на Алиэкспресс. И там, по-моему, есть диплинг, если я не ошибаюсь. Это же диплинг называется штука. Я просто не, не специалист в этой сфере, это далеко не основной мой заработок. Да, здесь есть диплинг. Что такое диплинг? Это значит, что вы можете вести вашего пользователя прямо на ту страничку, на которую вы хотите. То есть не просто на Алиэкспресс, да, например... Как можно сделать круто, короче. Показываю схему. Эту схему применяют на форумах до сих пор. И ВКонтакте тоже можно ее юзать. То есть, как бы, я думаю, что кто-то, наверное, и юзает. Допустим, смотрите, заходим мы, вот находим мы какую-то красивую игрушку, которую, например, люди, возможно, хотят купить. Ну, например, это может быть Deadpool за 638 рублей. довольно красивый. То есть мы получим 8% с продажи каждого этого дедпула. Тут товаров на Алиэкспресс, ребят, мы можем... Ну, если мы сейчас 24 часа будем снимать товары на Алиэкспресс, мы не успеем все снять. И мы, короче, что делаем? Мы нажимаем поиск страница. Страница. Марвел. Марвел, например. И находим страницы там комиксы Marvel, Мстители. Большие паблики обычно такие наглые. Они обычно денег хотят, еще что-то хотят. Но вот маленькие паблики, они обычно проще относятся. Вот. Что мы можем сделать? Давайте какую-то по поменьше возьмем, вот, упоротый гик Marvel DC Deadpool, это, скорее всего, магазин. Подслушано Marvel, неплохая идея. Фигачим предложить новость, сохраняем, допустим, картинку нашего Deadpool, да? Нельзя сохранять картинку здесь? Или можно? Я думаю, что нельзя, да? Ну, в таком случае можно как сделать? Можно сделать принтскрин, в пейнте нажать вставить, обрезать, вот так, да? раз так два так оп и смотрите смотрите какой хитрый хитрый какой загон смотри мы короче делаем типа мы ну как бы пользователь обычный ребят пишем ребят ребят ребят где купить такого дедпула и фигачим предложить новость вот и если вы зафигачите, этого, то есть это же не реклама. И многие паблики, вот я, например, если бы у меня в паблике, я бы вообще бы даже в вуз не подол, то мне сказали бы там, типа, где купить такую панду. Я бы такой, ну типа, ок. А потом что мы делаем? Если нас запостят, я не гарантирую, что вас запостят, я же не могу отвечать за администрацию этого паблика конкретно. Короче, если запостят вас, то вы что делаете? Там диалог какой-то, да, люди кидают какие-то ссылки, и вы такой, оп, весь в белом, говорите, ребят, а вот Дэдпул, вот такой, да? Вот такой пул как бы можно вот тут купить. Желательно делать это с другого аккаунта. Или можно, если по-простому, да, э, собственно, делать какую штуку? С этой штукой надо разбираться, не пользовался никогда. В поле «Новая рекламная ссылка» получаете новую ссылку, готовую для работы. А, вот, вот, то есть вот сюда вставляем целевую страницу, и вот у нас уже готовая ссылка на, собственно, вот, то есть вот эта ссылка нам понадобится. Так все просто работает? Да, вот она наша ссылка. То есть, вот если я вам там сейчас эту ссылку на Дэдпулу, да, и вы его закажете, поняли? И, короче, как мы сделаем? Вот эту фигню, если в пабликах одобрят, а мы сразу пабликов в 5 это зафигачим, а то и в 10. Вот. Мы такие оптипа. О, спасибо, уже купил тут. И какой-то трафик нам свалится. И кто-то захочет, а Алиэкспрес чем еще очень хорош, да? То есть, ты зайдешь, допустим, вот ну сюда. И ты такой, типа, не, ну, Дэдпул, это, тип не для меня, не хочу. Слушай, а что здесь есть? А здесь же есть Марио. Ммм, то, что надо, знаешь. Или просто некоторые начинают залипать, там, по каким-то другим картинкам. Там, вот, есть дедпул серебряный, есть дедпул такой. И, короче, ну, поняли, поняли расклад. Ребят, еще раз, да, повторюсь, для тех, кто сейчас э, сидит и пожимает плечами. Это я показываю способ для тех, у кого вообще ничего нет. То есть я предлагаю ВКонтакте использовать трафик, я предлагаю что-то придумывать для тех, у кого просто, вот, ребят, совсем ничего за душой как у лотыша, короче, ничего нет. Вот. Ну и теперь, собственно, насколько я понимаю, не знаю, насколько быстро, но даже в статистике уже будут видны клики по этому дедпулу, наверное. Может быть, не так быстро обновляется. Но вообще должны быть даже клики по дедпулу, по моему. Вот, ждем обновления. Но учтите, ребят, что. Сейчас каталог товаров откроем. Учтите, что. Нет, пока не обновилась Но будет статистика, будет. Тут есть статистика по кликам. Это вот статистика моя. За октябрь. Но она очень скромная. Здесь 1800 рублей, получается, я заработал. Но это, это я использую. Знаете, я просто вот ссылку там ставлю в описании. Кстати, у меня неплохо зашел Puzzle English. И вы не думайте, что то, что рекламируешь, это какое-то дерьмо обязательно. Вот смотрите, например, вот я рекламировал сейчас Puzzle English, да? Причем рекламировал вот на этом канале, на котором вы сидите. 1270 рублей заработал. Это офигенный сервис, я сам им пользуюсь. Боже мой, что ж ты, что ж ты так тупишь-то сегодня? Вот. Короче, офигенный сервис. Вот, наверное, оферс надо нажать. Не знаю. Офигенный сервис для изучения английского. И мы получаем 10 рублей за регистрацию пользователя. То есть там бесплатно, все люди регистрируются. Ну вот я нарегистрировал, смотрите. Причем, ребят, я не занимаюсь этим, то есть, прям не сижу, не засиживаюсь вот за этой штукой. Просто вот, как бы, ну, показываю вам свою стату, да, чтобы были какие-то ориентиры. Это не основной заработок мой. Далеко не основной. Вот. Тем не менее, да, то есть, можно выбрать программу, можно попробовать. Можно там, ну, какие-то игрушки, можно там еще что-то. То есть, ну, вариантов довольно много. И есть, опять же, те, что вот не требуют модерации, да. Если смотреть не только игровой трафик, то с ними работать наиболее просто. То есть, конечно, вы скажете, типа, вот там, вот, э, что такое там, например, там какие-то там 10% от продажи какой-то обуви, да. Ну, блин, 10% от ботинок, это может быть 300 рублей вполне. Или там в видео, да, с телевизора статичного 3% это 3 штуки вам в карман. Вот, Puzzle English я рекламировал, классная вещь, мне очень нравится. Вот, людям нравится, всем нравится, как бы, ну, клево. Вот, короче, ссылку на эту партнерку, вот, Admeted, я оставил в описании, если кто-то не зарегистрировался, можете попробовать. Вот, ну, как видите, предложение, вот даже без модерации, то есть, которое вы легко пройдете, даже не имея больших ресурсов, ну, это, это запросто, то есть, ну, вполне возможно. Вот, есть способ еще проще, но он, как сказать, он более такой платный, более посложнее, платный для пользователя. Сейчас покажу, короче. Есть еще одна партнерка, тоже ссылка на нее есть в описании. Вот с нее я заработал, как видите, у меня здесь должна быть статистика где-то, а я не понимаю, что... а вот она. Вот у меня 32 оплаченных заказа за неделю, у меня 50 заказов создано, перешло на пол 243 человека, перешло по ссылке 27. То есть вот 287 человек у меня перешло, 32 заказа я получил, я заработал 5200. Это за неделю. Я только неделю здесь работаю, вот, то есть две недели, видите, тоже период. То есть вот у меня, ну вот у меня весь, весь период, да, неделя, месяц, два месяца. У меня все одинаково, я только начал работать неделю назад даже вот первый трафик у меня пошел 15 октября то есть ну вот за пять дней по сути я заработал 5000 рублей 1000 э, в сутки так вот тут что такое короче тут м -м, продают разные курсы есть курсы какие-то дебильные есть курсы хорошие и что вы делаете вот например смотрите турбо методика полторы тысячи рублей в день не знаю я бы не стал в этом участвовать но тем не менее да можно нажать стать партнером и соответственно вы будете зарабатывать 409 рублей при цене товара 630. То есть, опять же, можно, допустим, вот э, можно, я, можно я наш курс покажу, потому что вот эти курсы мне непонятно про что, а есть абсолютно разные. Я просто наш сейчас курс найду. Довольно много здесь всего. Сейчас я, короче, на, нас найду, я просто про наш курс объясню. Мне просто проще так будет, да? Вот, вот он курс э, Артема, наш собственно курс. Э, о чем, собственно, вот, вот, вот у нас вот, вот, вот у нас продажник пять дней назад появился. Мы людям предлагаем заработать на играх через YouTube, предлагаем лайт версию, да, за полторы тысячи рублей отчисление полторы тысячи рублей. Давайте вот сайт сайт покажу, должен запуститься. У нас текует скрипт, там очень хитрый, что типа, как я понял, типа второй раз там что-то там после оплаты или что, то короче, не пойму, почему не запускается. Но тем не менее Работать оно работает точно, я вот не, не, не, не разобрался с этим моментом, Ну, фиг с ним. Вот. Суть в чем, то есть если вы кому-то продаете лайт-версию нашего курса, вы получаете полторы тысячи рублей, а это заработок на играх, то есть это хорошая такая тема. Я партнер товара, поэтому я могу, что там я могу, я могу взять партнерскую ссылку на сайт товара и на форму оплаты. И собственно, если я вот эту ссылку сейчас начну рассылать, допустим, по контакту кому-то, только нужно укорачивать или ссылок какую-то использовать все равно, как это можно сделать? Да, копируем ссылку и, допустим, ищем какие-то паблики, ну я не знаю, кстати, удалю эту штуку, не будешь я пулом сегодня торговать. Э -э ищем какой-то паблик, например, Но ну, я не знаю, вот есть паблик там, продвижение каналов YouTube, условно говоря. Заходим в людей и давай, короче, всем привет и передавать. То есть, привет, я знаю, что ты ведешь свой канал на YouTube, э -э не хочешь попробовать, э -э там вот есть курс, там все дела. Конечно, ребят, ну, многие к этому отнесутся плохо, но если вы там с 20 таких сообщений, которые вы отправите, извините, за 10 минут, получите хотя бы один, одну продажу, вы заработаете полторы тысячи рублей. То есть, как бы, ну, почему нет? Есть и другие товары, тут по цене можно сортировать. Вот, э, я считаю, что для новичка это оптимальный способ, конечно, нужно собирать свою базу, свою аудиторию, конечно, то есть, ну, вопросов нет, ребят, нужно, нужно серьезно к этому подходить очень, но на старте заработать первые 100 рублей вот так можно, просто в паре игрушек зарегистрировавшись там с друзьями поиграть, или просто вот как-то, ну, продав какой-то курс там за 300 рублей, да запросто. Я уж не говорю про то, что есть там возможности арбитража, это можно все на YouTube-канале своем пиарить, в паблике ВКонтакте. Это все как бы ерунда. Я просто показал для человека, который вообще ничего не имеет, как можно стартовать и заработать ну, первую тысячу рублей, скажем так. Вот. Спасибо за просмотр, надеюсь, был вам полезен, ссылки есть в описании.